Балаклея, мы возле базы на вокзале. Пошли. В зоне взрывов. Я знаю, что страшно. Снаряды летят. Вот, все в дыму, все в порохе. Везде запах пороха, летят снаряды. Понад забором, и ты за мной. Хочу пройти к своему дому. Интересно, есть ли он еще или нету. Не знаю. окон, стекол сейчас будем смотреть к чему а, пятиэтажек нету, да где кума жила, нету пятиэтажек, попадали сейчас к себе домой кто не огороданы наверное, домой а, там вода, ну ладно, давай так прорываться Порошенко нам Донбасс сделал на мирной территории А ну закури, пожалуйста ты. О! Летят снаряды отовсюду Метров двести до да, взрыва осталось. 300 может, 400 так вот. Не больше. Рядышком уже мой. как летают. Вот такое нам Петро Алексеевич устроил ад со своими бандерами пьяными. Сейчас идем дальше смотреть, что ж тут, где же мой дом. Где же мой дом? слухи о кучно идет а вот прилежащие дома сейчас я вам покажу близлежащие дома а вот смотрите Вон, без стекла Стоят Ты Что больной, у меня хата вот стоит. Смотри, понимаю, что горы так у нас тоже Не пусть Вокзал стоит мы, пожалуй, мы же лучше уезжали да? Да мы уже давно уехали Уже приехали по новому Идем то Вот это жесть а вот мой дом. Я вам показываю. Нету ни окон, ничего. Вот. А мы калитку не закрыли. Тонь, а ну на, постой. Тонь, поснимай пока. Из-за забора поснимай. Господь, Господь, хватит да. о нет ничего смотрите окна побитые вот смотрите все побитое все разбито так сейчас в дом зайду, Посмотрите, не могу зайти, потолок упал. Вот мой дом, вот. Вот что от него осталось. Вот что от дома осталось. Нема ничего. Покрывают не Пошли. А, снимать. снимай. Олефи. Олефи. Ворота закрыли, что ли? Були. Уж выбегли, не закрыли ворота. Олефи, а ты закрываешь? Огородами побежали. Заходим сюда не в то. Пошли сюда. Завоевались мрази. Пошли. Да, вот так. Да, дом наклонился уже. Да, просто плохо видно. Пошли так до вокзала. Это ты узнал, Пошли туда. Пошли. Белла ебашит. На часах уже 10 часов дня. С двух часов ночи рвутся снаряды. Дом наклонился. Тридцатка. Да. Да. а все остальные вообще вот так разбитые магазины вот стекол книги нету Закурить он А сейчас поедем Закурить Надо всё отснять Да ага. кто? Да тут же самая жесть Что там пизда там да, мам да? А? Я говорю, там дома пизда уже на базе, да? нахуй эту. Кого, бля, я сам живу, тут меня дома, блядь, разбили, нахуй. Я хочу снять Министерство обороны, это ослаб. Иди, сходи туда и снять. Кого да он, она иди, оттуда. Я, вот, я Иван на Михайлович. Ну ты сходи, сходи, сходи. сходи, Так я вот стою и смотрю, и вот снимаю. Сейчас я буду отсылать. А что ты? А кто а тебе иди, дом вернет? Нету! Никто не вернет. А? Так вот тоже. Хоть что там он. Ты думаешь, я тут на приколе стою, снимаю? Зовут Колян Колян Зайди за проходную И за первый дом, и сними нахуй! Там охуенно О, они летят И О. безопасно, и Поверь мне, я вам... Я понял Все, все, засниму у нас. Смотри, бух упал. Они не взрываются, они вылетают и все. О, видишь, еще одна. Ого! Сейчас! Yeah. Подожди я О, сейчас я Подожди Подожди. А, Nee, он магазин открылась. Тебе не надо. Ой, ой, ой, ой, ой. Алло.